Есть ограничения. Есть люди, которых я не возьму в этот интенсив. Солян. Значит, кого не возьму? Смотри. Если ты на данный момент шарахаешься от камеры, если задача взять и что-то записать для себя, для тебя это такое, значит, насилие над личностью, не иди. Нет, не надо. Вон, иди в серфинг, в погружение, там эти, эти вопросы проработаем. И здесь мне некогда будут этим заниматься. Если ты было, был в погружении, в перепрошивке, то, значит, да, можно работать дальше. Если ты, а, вообще, в принципе, нормально относишься к камере, проводила эфиры, трансляции, без разницы, записываешь что-то, и тебя это особо не парит, но ты хочешь стать более эмоциональным, более прокачанным, более убедительным, более системным, структурным, это вперед, жду. Ну, вот так.